твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires и не только. Но ну, а мы, конечно же, начинаем! Начну, пожалуй, с небольшого введения. Фермерство в данной игре это один из самых важных аспектов развития, как в PvE, так и в PvP режимах. И от того, насколько твоя армия будет хорошо снабжена провизией, будет зависеть будущее твоей империи и ее, конечно же, процветание. Фермерство дает очень много различных бонусов, различных бафов, различных усилений. С помощью Фермерство тебе открываются совершенно новые крафты и многое другое в общем плюсов у него хоть отбавляй ну и пожалуй самым основным правилом когда ты только начинаешь развиваться в игрушечке мифов Empires, наверное будет то что тебе необходимо будет построить какой-нибудь свой маломальский огород ну либо же найти на карте таких мест достаточно много это не является какой-то э, редкой плантации ты можешь найти их где угодно вот пожалуйста тебе стартовая локация э, здесь есть в этом месте вот пожалуйста, Пожалуйста, в центре здесь вот есть поле, да, если ты вдруг еще э, не открывал. В принципе, карта у всех должна быть одна и та же, поэтому поля расположены будут там точно так же, как ты видишь сейчас э, здесь. Вот, например, тут есть поле, да, возле э, речного бандита, возле магазинчика с навыками, наверное, все о нем уже знают. Ну, если не знают, это тебе так короткая информация на будущее. Здесь вот есть поля уже, вот здесь, когда мы начинаем подниматься немножечко э, в горы, в джунглях тоже есть поля. В общем, их здесь можно найти где угодно. Ну, давай поподробнее. Например, бывают такие ситуации, когда вот эти все поля, вот эти все плантации заняты Какими-то другими гильдиями И тебе ничего не остается, как заниматься фермерством там, где ты уже построил свою базу Но ведь не переносить же базу, да, в это место, если ты уже развился где-то в другом месте Ну если ты оказался в такой ситуации, то, конечно, тебе подойдет а, способ развития через чертежи На 16 уровне игроку дают возможность изучить такую интересную построечку, как грубый пластырь Именно с этого грубого пластыря и начнется твоя карьера фермера, если ты вдруг решился всерьез заниматься земледелием. Ну и для того, чтобы сделать тебе такой грубый пластырь, именно так он здесь называется, это чудеса русскоязычной локализации, ничего с этим не поделаешь, придется привыкать. Делается он очень просто, заходишь ты просто-напросто в инвентарь, когда достигаешь 16 уровня, у тебя в списке крафтов появляется тот самый грубый э, пластырь. Количество таких грубых пластырей ограничено, и насколько я помню, всего лишь идет 5 таких пластырей на одного человека, то есть тебе не получится получится поставить их бесконечное количество, тоже об этом э, знаем. Для крафта грубого пластыря тебе потребуются такие компоненты, как древесный ясен, ветка, песок и булыжник. Древесный ясень получается при сжигании какой-либо древесины, пусть даже это будут ветки, пусть это будут нормальные бревна, ветка, веток полно в лесу, песок можно найти при добыче любых каких-то камней, любого булыжника, глины и так далее. Ну и булыжник получается, естественно, также с добычей камней. А вот что действительно доставит тебе море хлопот, так это поиск необходимых семян, которые разбросаны по всей совершенно карте. После того, как мы сделали этот самый грубый пластырь, его нужно где-нибудь разместить. Подойдет абсолютно любая поверхность. Даже, например, вот пускай вот здесь, где у нас идет поровнее. Устанавливаем его вот сюда. Давай по порядочку. Первый, значит, три строчки мы пропускаем, потому что это просто-напросто описание. А вот следующие строчки заслуживают твоего. внимания. первая строчка — это. Это у нас наполненность этой грядки водой. Такие же точно параметры есть и у больших грядок, показывается количество. Разница лишь в размере, конечно же. Чем больше поля, тем больше его нужно поливать. А вторая вкладка почти что самая основная ⁇ это пористость, которая со временем падает и которую можно поддерживать с помощью мотыги. Почему я говорю, что этот пункт очень важен? Да потому что практически для всех типов семян нужно учитывать именно этот параметр. Давай, например, мы возьмем какие-нибудь семена, пускай это будут семена пшеницы. Давай посмотрим с тобой на семена. Вот у этих семян, например, вот здесь вот в описании можно отразить то, что требуется пар параметр 30% процентов и а, плюс. Там вот смотри внизу в описании написано, да? Это это значит, что вот эту пористость нужно поднимать как минимум до 30%. процентов. В данном случае при установке этого поля у нас пористость 90, а это значит, что мы можем без труда посадить вот эти вот а, семена. Давай сюда мы и посадим хотя бы одну штучку все для того чтобы посадить семена необходимо в панели быстрого доступа выбрать те семена которые ты хочешь посадить и навести на грядку если они у тебя отображаются зелеными значит готовы к посадке если же красными вот как здесь то значит семена к посадке э, не готовы здесь нужно повысить пористость ну и по аналогии с остальными типами семян большинство семян требуют пористость почвы 30 процентов и выше но есть различные семена которые требуют этот параметр гораздо выше например вот семена обычного риса требуют 50 и выше. Ну и остальные пункты, такие как зеленые удобрения, компост и удобрения из золы, будут открываться по мере получения твоим персонажем совершенно новых уровней. Например, сразу тебе будет доступен компост, который делается достаточно легко и просто на том же самом уровне, на котором ты и откроешь фермерское хозяйство. Здесь ты откроешь грубый компост, который делается из древесного ясеня и мяса в маринаде. Мясо в маринаде это испорченное мясо, да, которое немножко у тебя полежало, в инвентаре испортилось, и с помощью него ты сможешь делать этот грубый компост. При увеличении всех этих пунктов качество выращенной продукции будет гораздо а, выше, и с одного куста ты просто-напросто сможешь собрать больше и качественнее урожая. Нижняя вкладочка у нас фертилизай Timers, это то, сколько раз в определенный период времени э, мы вносили наши с вами удобрения. Туда есть небольшой откат, то есть ты слишком быстро и по максимум, удобрить ничего не сможешь, тебе необходимо подождать. Вот я сейчас четыре раза закинул немножко компоста, и мы ждем пока этот пункт, Fertilize Times, он откатится, да, вот видите, сейчас 4 у нас раза из 20, если мы Немножечко подождем, то этот пункт Этот параметр у нас снова сбросится На 0, вот теперь у нас стало 3 из 20 И так далее, это значит, что Если ты достигнешь предела, да, то есть 20 Давай мы сейчас с тобой и э, Достигнем, все, по достижении Максимума нам выдается подсказочка Что дальше у нас почва не может Принимать удобрение, потому что она перенасыщена и поэтому, если ты хочешь По максимуму ее удобрить, тебе необходимо Просто-напросто подождать Дождать. Ну и для наглядности хочу тебе продемонстрировать, что на одну такую грядку можно выращивать совершенно разные растения. Вот, например, на двоечку мы сейчас пытаемся посадить другое растение. Два. На троечку давайте выберем Мы сейчас пытаемся посадить какую-то кукурузу Или что-то в этом плане, не знаю Так, на и на кнопочку 4 мы садим еще одно а, растение До четырех растений разных может вместить одна вот такая грядочка Но опять-таки напоминаю, если ты хочешь конкретно заниматься земледелием Тебе необходимо как минимум иметь свою базу возле вот такого вот большого а, поля По мере того, когда у тебя будет расти твоя культура У тебя будет уменьшаться вода То есть вот верхняя вкладочка, видишь, у нас 1900 78. Для того, чтобы пополнять воду, тебе желательно быть недалеко от воды, ну или же бегать каждый раз с огромным количеством бочек. Каких еще таких бочек? А я тебе сейчас продемонстрирую. Тебе потребуются вот такие вот бочки, которые тебе также дадут на том же 16 а, уровне. Крафтятся они достаточно легко, из обычных веревок и веток ресурсы очень легко а, найти. Чтобы, ребят, набрать воды, необходимо просто-напросто иметь в инвентаре вот эти бочки. Не обязательно их ставить в окно быстрого доступа, если у тебя есть в бочки, то твой персонаж автоматически наполнит, вот как сейчас произошло, эту бочечку водой И когда у тебя есть рядом колодец, тебе не слишком стоит заморачиваться по поводу того, чтобы поливать свои грядки Раб все сделает за тебя Для того, чтобы полить тебе грядочку, ставим, значит, нашу бочку какую-нибудь горячую клавишу Например, пускай это будет девяточка Подходим к нашей, значит, грядочке и нажимаем на девяточку Все, поливаем, друзья, и у нас снова вода 2000 пунктов ну и по поводу пункта пористость, я уже говорил Для того, чтобы повысить пористость, нам нужна мотыга Мотыга делается тоже простым путем Тебе ее также дают на том же 16 уровне Твоя первая каменная мотыга доступна И крафтится она из камня, из твердой древесины и из обычных веревок Мотыгу мы сделали и можно обрабатывать Да, несколько ударов по грядочке В данном случае один раз я ударил И у нас пористость снова 100 Знаю, что у твоего персонажа в твоих навыках персонажа есть такая вкладочка именно с посадкой она связана. Да, когда ты будешь заниматься земледелием, у тебя будет прокачиваться вот этот вот а, перк. И все, собственно, вытекающие у тебя перед глазами здесь, ты сможешь с ними внимательно ознакомиться. А, да По достижении уровня и, и его развития у тебя будут открываться дополнительные вот эти вот вкладочки, которые будут улучшать твое фермерское хозяйство для того, чтобы ты стал просто-напросто профессионалом профессионалам своего дела. Ну и небольшой конечно же лайфхак для того, чтобы это быстрее у тебя качалось. Я тебе советую сделать следующее действие. Заходишь в легендарный навык и если тебе важно посадка и выращивание культур, то вот здесь вот прожимаешь плюсики по максимуму. Со временем твой персонаж будет получать уровни и здесь будут копиться очки экспертного экспертного знания. Если ты хочешь по максимуму прокачать фермерство и максимально быстро это сделать, то используй вот, и заполняй вот эту шкалу по максимуму. да, Если у тебя есть свои свободные пункты. У меня сейчас их нет, потому что они у меня вкачаны в другие совершенно э, навыки, поэтому если хочешь прокачать максимально быстро, то вот так же, как у меня, например, в атлетизме, тебе необходимо э, сделать и на посадку. Тогда твое фермерское хозяйство прокачается гораздо быстрее. Ну и в дополнение хочется отметить то, когда ты соберешь все культуры, тебе нужно понимать, где их можно обрабатывать. И также тебе на твоем 16 уровне дадут специальную станцию для обработки э, добытых тобой ресурсов. Это каменная мельница Ее строительство перед твоими глазами Она крафтится из окна для глиняных проемов Камня, песка и веток И в этой мельнице ты сможешь обрабатывать Совершенно все культуры, которые добудешь Со своих огородов, огородов и грядок Ну и вот она, та самая каменная мельница В которой ты сможешь перерабатывать Добытые тобой ресурсы Пусть это, например, будет обыкновенная пшеница Или же обычный рис У тебя, по мере того, как у тебя будут необходимы Ингредиенты находиться в этой мельнице А конкретно вот в этой вот, в правой ее части, будут открываться постепенно рецепты того, что ты сможешь сделать. Ну что ж, я надеюсь, информация по поводу правильного использования фермерского хозяйства тебе была полезной. Если же ты считаешь, что братишка Scratch чего-то не дорассказал, чего-то не упомянул, то, пожалуйста, поругай меня в комментариях, напиши, подскажи, и, возможно, в следующем своем видосе я сделаю более подробный и конструктивный гайд по этой теме. Но пока продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение, конечно же,